Здравствуйте, дорогие участники форума, дорогие зрители, рад приветствовать вас сегодня на последней, получается, в панели нашего форума. И называется она Собственно говоря: Как победить цифровой ГУЛАГ? И по цифровым ГУЛАГам мы понимаем то, что выстраивает сейчас российская власть в киберсфере внутри России. И сегодня у нас очень интересные участники, которые нам объяснят, можно ли вообще что-то еще сделать в сфере того, над чем сейчас пытаются работать российский кибер-ГУЛАГ, я бы так сказал, можно ли каким-то образом нейтрализовать, или же уже все потеряно, и единственный вариант для тех, кто хочет оставаться свободным в кибермире, это покинуть просто физическую территорию России. И у нас сегодня, наверное... Первым участником нашей беседы будет Майкл Теллон, киберспециалист, глава компании Pi-5, проживающий в Соединенных Штатах, в Калифорнии. Майкл, здравствуй. Да, привет, Александр. И я бы хотел начать разговор с такого вопроса. Скажи, пожалуйста, что происходит? Почему российские власти продолжают закручивать гайки в киберсфере казалось бы уже куда сильнее. Ну вот последняя информация, например, это то, что Роскомнадзор начинает уже прямо угрожать. Замедливать, а то и закрывать э, ведущие социальные сети, такие как YouTube, Facebook, э, Twitter. Вот с Твиттером даже это уже частично получилось, как я понимаю. Они угрожают этим компаниям многомиллионными штрафами. Собственно говоря, эти штрафы и уже выписываются. Вот буквально вчера был выписан очередной такой штраф за неудаление какого-то там контента, который не устраивает э, Роскомнадзор. Э, ну вот, э, все-таки отказались пока от замедления э, Google, да, но, тем не менее, вот по-прежнему этот домок меч висит над Google. Твое мнение, что ты можешь по этому поводу сказать? И есть ли смысл вообще бороться? Или, как я уже сказал, проще просто-напросто покидать эту территорию, если действительно хочешь остаться свободным в кибермире? Да, Это очень правильный вопрос, что происходит. И корни этого все-таки уходят в идеологию а, того режима, да, в основу, скажем так, идеологии того, что они делают. И здесь а, я вот продолжаю говорить уже много лет. Я категорически не согласен с тем тезисом, а, с тем утверждением о том, что у Путина нет какой-то идеологии, о том, что это все просто, просто диктатура. Я хочу подчеркнуть, нет, это совершенно четко описанная диктатура, это четкое, то есть Путин и его команда являются четкими последователями абсолютно того самого русского фашизма, который описан Ильиным, и тем самым философом. И интернет, и интернет и все, что вокруг этого, представляет для них, как мне кажется, самую большую идеологическую угрозу, потому что сам по себе мир, мир, который Ильин написал, Ильин Иван Александрович, я имею в виду тот самый философ фашистский в которого Путин лично влюблен, мое точка зрения, учитывая то, что он цветы на его могилу клал. Я не знаю, на могилу еще какого философа он клал цветы. Ильин говорил три вещи, вот основные ключевые, о том, что демократия, свободный мир, свободное общение, это вообще как набор каких-то, скажем так, ивентов, эвентов, да, каких-то событий, которые происходят в мире без нашего участия. А значит это хаос. А хаос – это плохо для России. Вот Ильин верил, что Россия с ее размером, с ее скажем так, богатствами, с ее ресурсами и такое свободное течение каких-то событий – это очень плохо. Поэтому всем надо управлять. Всем надо управлять абсолютно с самого верху. Все должно быть под контролем. Второе, что очень важно, это то, что любой организм, то есть любой организм внутри России, это клетка, и на самом деле личность как таковая она не существует. Это всего лишь часть в том плане, что есть вот нефть, есть, есть металлы, есть какие-то другие ресурсы, есть люди, и люди представляют ресурс для России. Вот это ключевое, то есть жизнь как таковая, то есть ее ценность, ее нет, то есть есть ресурс. Ну и третье, ключевое, то есть любые социальные лифты – это очень плохо. Любая возможность социального лифта – это очень плохо, потому что если вы у человека заберете веру в то, что он может изменить свою жизнь, то он будет счастливым. Это как тот самый парадокс, что в тюрьме можно быть счастливым. Но ну ведь можно, да, какое-то определенное время. Если ты точно знаешь, что, например, ты сидишь там 9 лет, то, наверное, там в течение каких-то 5-6 лет, когда ты поймешь, что ситуация не изменит, ты начнешь смотреть на мир определенным образом, чтобы быть счастливым. Так вот, возвращаясь к твоему вопросу, и учитывая все те три факта, которые я сказал, интернет с его Ютубом, Фейсбуком, с возможностью заплатиться куда-то на работу за рубеж, ломает все три. То есть Ильин, создавая вот этот русский фашизм, и опять же фашизм, он как слово в русском языке имеет очень негативную коннотацию, и поэтому обратите внимание, то есть официальные путинские медиа никогда не скажут, что мы делаем действительно, мы считаем, для нашей страны эта модель хорошая. Да? А это действительно фашизм. Интернет ломает все. Он не дает им этого сделать, он разрушает все три одновременно, поэтому он для них является самым большим геополитическим риском. Именно поэтому они так последовательно его закручивают. Это не потому, что они тупые, это не потому, что они дураки, это не потому, что они с гугла деньги шантажируют или выбивают. Им наплевать на все на это. Им нужно, им нужно чтобы все это внутри, внутри, включая, подчеркиваю, нефть, газ и металл, добавилось следующим народ. То есть народ – это ресурс для них. У него не должно быть свободного интернета. Поэтому идеологически вот так. И я еще раз всех призываю, всех коллег, которые верят что или считают, что у Путина нет идеологии, две книги Иван Александрович написал, Ильин, прочитайте их, и вы все поймете. Вы просто увидите эту Россию, которую они строят. Хорошо. И тем не менее, внутри России можно ли что-то еще сделать для того, чтобы... Вот как-то немножечко раздвинуть вот эти границы, которые пытаются каждым днем все сильнее сужать российские власти. Потому что все-таки мы вещаем в первую очередь на аудиторию, которая находится внутри России, да, это мы находимся за ее пределами, и для нас вообще такой проблемы не существует, если не считать там периодически каких-то кибератак, о которых я, кстати, с тобой хотел бы вот, чуть-чуть поговорить сейчас. Вот. А, но все-таки основная эта часть нашей аудитории прибывает э, на территории, собственно, вот этого ГУЛАГа, и не только цифрового, вполне уже такого вот близящегося настоящего, да, и что им-то делать в этой ситуации? Нужно принять решение, на мой взгляд, самое главное. То есть осознание вообще ситуации – это половина решения, да, как говорят вот, США. А, а потом нужно принять решение, потому что, на мой взгляд, вот если вы хотите связать свою жизнь а, с технологиями, если вы хотите связать, если вы молод, да, если у вас нет каких-то то, что называется, якорей, если у вас есть хоть какая-то возможность а, уехать, я считаю, что самый сейчас правильный совет, который мы можем дать молодым особенно, да, особенно тем, кто хочет развиваться, в сфере под названием IT, это уезжать, потому что данная философия, данная политика, которая проводит Путин, и развитие it технологий это невозможно совместить вместе, и, и то есть и в данном случае у России нет будущего здесь вне всякого сомнения. Если же вы решили оставаться там, ну понятно, да, у всех разная ситуация, то какие-то технические средства и технологии для, скажем так, уменьшения масштаба вмешательства в вашу жизнь да, они есть, они существуют. Вы можете действительно какой-то маленький уголок частной жизни себе организовать на своем компьютере. Вопрос в том, что это вот этот, как бы, подход он не является нормальным. Он, он, он, то есть это, это, это все равно частное решение какой-то очень большой проблемы. И здесь мы возвращаемся то же самое, как и как к основному тезису, наверное, да, вот Игоря Кимовича: да, о том, что это по сути принуждение как бы, покорности да, и соглашательства. Поэтому я на самом деле этого не сторонник. Поэтому еще раз, технически обезопасить себя там от, от кого-то, как, как персону, да, как вас, можно, но нельзя изменить то, что приходит. Потому что если Google будет замедлен, если э, Facebook будет очень сильно э, обрублен, он и сейчас частично обрублен, да, мы это точно знаем, то что вы с этим сделаете? Ничего абсолютно. У вас, есть... и потом вот мы сколько уже проводили же, опять же, и лекции, и разъяснений, и все равно мы до сих пор видим, как политические активисты иногда высылают нам e-mail с адреса mail.ru. Ну что здесь сказать? Да, то есть, ну, ну, ну, не являются обыкновенные граждане киберспециалистами, такими как Андрей Солдатов, да, вот и Ирина Ворога. Ну вот они понимают, да. Ну а люди, вот им говоришь, да, что вот, ну вот, и все равно ты потом видишь тебе высланный e-mail с сайта Mail.ru. Вот что здесь можно сказать. Хорошо. Скажи, пожалуйста, а как ты оцениваешь вот последние две кибератаки? Одна из них была совершена группой «Дарксайд», которая вроде как сразу после этого и закрылась. Вот, ну как-то американские власти сказали, что официально Россия ни при чем, хотя Россия как государство, по идее, должна отвечать за те группировки преступные, хакерские, которые действуют на ее территории. Я напомню, что эта группировка, атаковав нефтепровод, системы компьютерные, которые управляют нефтепроводом, американская компании в результате сделали так, что примерно на неделю собственно нефтепровод встал, цены на бензин немножечко повысились, но потом вроде как что-то начало поправляться, да, говорят, что компания вынуждена была заплатить 5 миллионов долларов за ключ, ключ, кстати, работал плохо, в итоге все равно компания своими силами разруливала эту ситуацию, вот, и как-то администрация Байдена говорит, что, ну, это вроде бы неофициальные российские власти, и, ну, собственно, вопросов тут как бы вот таких нету, да. Ну а ты как оценишь эту ситуацию? Вообще, dark могла бы действовать без ведома российских властей. Да, конечно, могла. Вопрос здесь в другом. Вопрос здесь вот в том самом тезисе о том, что кибер и классические подходы к юрисдикции – это несовместимые вещи. Вопрос здесь и как раз в том, что единый мир – это тот мир нормальный мир, цивилизованный. Да? как Данил Константинов однажды сказал, что у меня есть модель России будущего, это модель, в которой Россия является частью Запада по максимуму. Да? так вот как последовательность и внедрение на своей территории, в своем государстве принципов, принципов кооперации и сотрудничества в кибермире они такие, что юрисдикция у вас шире. То есть вопрос здесь в том, что даже если это не стейт-спонсор, то есть если это не government, а так, но она физически на территории России, значит, в нормальных странах, в нормальных странах силовики этой страны этих ребят поймают, Скрутят и отправят в ту страну физически, на которую они совершили преступление. Но обратите внимание, американская администрация после тех случаев, которые там вот начались еще с Романа Сележдем, она уже даже на это не надеется. Они уже это даже вслух не говорят. Они прекрасно понимают, что даже если российские силовики и знают этих людей, они их не выдадут. Вот это и есть уничтожение кооперации в интернете, что интернет работает по-другому. Хорошо, а вот еще одна кибератака, которую мы на днях узнали, Microsoft сообщила об этой атаке, и она была совершенно против вот, международной вот, этой организации американской, которая занимается спонсированием различных структур, ну и И собственно там были похищены, как я понимаю, значит, некоторые данные, да. От, Имени Юсаид рассылались какие-то там письма, да, э, фишинговые, как я понимаю. И вот это уже точно, как сказали американские киберспециалисты, является кибератака, которая была совершена говментом да, но ну, и тем не менее пока что администрация Байдена не спешит э, как бы какие-то вот меры принимать, несмотря на то, что об этом стало известно вот буквально на днях. Э, кстати, после того, как администрация Байдена говорит, что да нет, Dark Side это вот не ну, government, ну то есть что вот в этой ситуации ты вообще ожидаешь от адми американской администрации должны быть какие-то меры вот на твой взгляд? И будут ли? Они на мой взгляд учли ошибки администрации Обамы потому что все-таки это почти та же самая команда, это, скажем так, новая ее версия. И опять же, да, наше наш как бы мировоззрение, наш мир, в котором мы живем, он, он действительно отчасти да, формирует наше восприятие вещей. И во время администрации Обамы, все время, когда происходили какие-то киберпреступления с территории России, была вот эта был вот, вот немножко вот истеричная такая вот, да, вот как бы позиция о том, что вы должны там что-то зафиксировать. А ничего не фиксировалось, и в результате Обама выглядел слабым. Вот то, что сейчас админи... американская администрация не выглядит как истерика, это добавляет ей силы. мы же не знаем, что там внутри происходит сейчас. Мы же не знаем те документы, которые они начали писать, те полисы Межерс, которые они начали внедрять. Но мы это увидим. Но они стали действовать немножко спокойнее. А еще второе, я обратил внимание, они стали врага бить его же оружием. Они стали действительно иногда говорить одно, в сторону России, я хочу подчеркнуть, не в сторону других стран, а делать другое, ровно то, что Путин и делает. Они на самом деле показали, что хорошо, давайте, если мы тоже так начнем. Но и опять же, возвращаясь вот к этому вопросу о создании вот этого вот киберната, то, что они вот объявили, это же, ну это фантастический, на мой взгляд, фантастический шаг со стороны мира. И понятно же, что это не просто, как бы Россия будет каким-то нейтральным государством в данной по отношению к данной организации а наоборот, да, то есть, это опять еще одно разделение. Поэтому можно здесь только еще раз проконстатировать, что интернет и тот подход путинской как бы, команды к интернету это усиленное продвижение России назад и вниз одновременно. Но, но я также верю в то, что они ничего с этим не могут не смогут сделать, потому что опять же. Мир очень сильно изменился. Мне даже иногда хочется, ну, как-то вот для себя внутри, так если посмотреть на эту ситуацию, мне кажется, что все-таки, ну, тот же Ильин не был же глупым человеком, да? Мне кажется, если бы он понимал существование таких технологий, которые есть, он бы сейчас понял, что в философии работать просто не будет. Но я хочу еще раз подчеркнуть, а, путинисты и все, кто его вокруг, и все, что происходит в интернете, это как раз очень последовательно. То есть они хотят его закрутить, уничтожить полностью, потому что он им ломает ту команду, Который им поставлена сверху, а сверху команда – это человек, это клетка. Он не должен хотеть изменить свою жизнь, он не должен видеть красивую жизнь, он не должен быть несчастным из-за того, что у него 200 долларов в месяц зарплата. Это ресурс, который должен работать на них. Вот это фундаментальная проблема. Это и есть фашизм. Но они сами никогда не скажут, что они делают фашизм. Хотя в тех книгах, по которым они его внедряют, написано, что да, это русский фашизм. И основная идея как о том, что этим самым мы делаем такой национальный момент и возвращаем Россию назад на тот самый же уровень игроков, с которым она была. Потому что все, что они с нами сделали, это для нас оскорбление. Вот мир, в котором они живут. Нормальному человеку в этом миру нет места. Поэтому я еще раз говорю, если у вас есть возможность, меня часто спрашивают, что делать, я всем говорю, уезжай, если есть возможность. Бежать, если ну, уезжать, пока нет детей, потому что чем старше вы становитесь, тем сложнее. И я не верю в том, что этот режим ненадолго. Я как раз думаю, что мы еще увидим. Да? И как правильно Илья Пономарев сказал, что если даже режим находится в терминальном состоянии, это не значит, что он умрет через год, через два. И мы еще не знаем это терминальное состояние, сколько людей угробит да, за 5 или за 10 лет. А жизнь человека в сравнении с длительностью режима и с историей она очень коротка, очень коротко. Майкл, спасибо тебе большое, и я бы хотел тогда предоставить слово Андрею Солдатову главному редактору сайта агентура.ру. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Андрей, ну а вы что думаете вот по поводу того? я бы так сказал, кибер вот этой кибер-стены вот этого вот русского, что называется, варианта вот этого великого фаервола, или как это назвать, я даже не знаю, да? Что вы можете по этому поводу сказать сейчас? Ну, я не так мрачно смотрю на ситуацию, то есть я абсолютно согласен с Михаилом, что это системная, конечно, системная деятельность, и абсолютно понятно, что Собственно, причины здесь политические, которые связаны с тем, что современная российская бюрократия просто одержима идеей тотального контроля. И поскольку в России нет нормальных систем, нет нормальной бюрократии, которая в нормальных странах обеспечивает управление страной, то в нашей стране все, собственно, заменила цифровизация и в хорошем, и в плохом смысле. Uh, у нас самая продвинутая система uh, там госуслуг банкинга намного более продвинутая чем в Японии или в Европе, но при этом и uh, системы uh, цифровой слежки внедряются со скоростью абсолютно немыслимой для каких-либо других государств. В общем даже я бы сказал, что темпы выше, чем в Китае, uh, где все-таки внедрение uh, систем контроля там, ну, собственно, uh, появились uh, и стали развиваться одновременно с появлением Интернета. У нас, напомню, этот процесс идет примерно с 2012 года, сразу после московских протестов история началась. Но мне кажется, что это и дает определенные шансы россиянам, потому что в том числе базой для успеха российских властей была пассивность огромного большинства населения. Многие люди говорили, что им, собственно, все равно, какие там системы слишком внедряются, какие камеры ставят на их подъезды. Более того, многие поддерживали искренне системы слежки, которые внедрялись в школах, потому что им казалось, что ради безопасности их детей можно пойти на очень многие меры. И они одобряли, по большому счету, то, что происходило. Или пассивно к этому относились, или одобряли. Но поскольку государство так сильно рассчитывает на цифровизацию, то эта цифровизация в конце концов стала вмешиваться в жизнь обывателя не только политических активистов, не только журналистов, а, и, и, там, активистов политических движений, там, экологов и так далее, но и обычных обывателей. И это стало пробуждать а, обычных людей, они стали понимать, где проблема. А, я прекрасно помню, как трудно было объяснить еще несколько лет назад, а, что такое VPN. А, мы проводили какие-то семинары в Сахаровском центре, приходило очень мало людей, а, люди отмахивались, говорили, что это не очень важно. Вдруг... Российское государство, Роскомнадзор, берет и запрещает Порнохаб. И мгновенно количество пользователей Тора в России выходит на второе место в мире. То есть Россия становится вторым по количеству пользователей Тор. Люди начинаются со страшной силы устанавливать VPN. Роскомнадзор откатывает назад, Порнохаб разрешается аккуратно, но тем не менее люди уже узнают о том, что существуют такие технологии. А В прошлом году из-за пандемии вдруг неожиданно все очнулись и поняли, что, боже мой, нам приходят штрафы, оказывается, стоят камеры, оказывается, эти камеры могут нас фиксировать, выходим мы из дома или нет во время карантина, и нам автоматически приходят штрафы. И Эта система выглядит очень эффективно, и, а, и это очень страшно. И большое количество обывателей, людей, которые до этого никогда этим не интересовались, вдруг начали этим интересоваться. И мне кажется, в этом есть большая надежда, потому что все-таки гражданское общество в России еще живо, а людей, которые общаются, обсуждают эти темы, они есть. А пока еще глобальные платформы доступны, и а, все это вживо, в общем. Это не какое-то выжженное поле. Как бы не хотелось это представить выжженным полем, а там кремлевским политехнологам. Ну а вы как думаете, все-таки вот основные базовые вот, интернет-ресурсы в России могут оказаться под угрозой? Потому что мы видим, что уже прямо угрожают цифровым гигантам, прекращением деятельности в России? Да, конечно, угроза то есть, тем более, что Владимир Путин сам лично в общем-то, поддерживает идею импортозамещения. Ну и в России сейчас очень такими бодрыми темпами разрабатывается система замены, скажем, создания аналогов глобальных платформ. Там «Газпром -медиа» запускает, запустила уже аналог Ютуба, да, перелицовывая руту, рутью. Яндекс тоже что-то делает, Mail.ru, по-моему, тоже что-то пытался в этой области придумать. То есть, конечно же, попытки эти есть, это системное, в общем, системный характер носит. Но я бы все-таки сказал, что вот это следование китайскому пути вряд ли может привести к такому же результату, как в Китае, потому что люди наши все-таки уже ну, привыкли к определенной свободе и к пользованию глобальными платформами. Перевести всех вот так незаметно на то, что надо пользоваться теперь российскими платформами, ну, будет сложно. Кроме того, в любом случае российское государство все время находится в положении догоняющего. Технологии развиваются, и они, им приходится реагировать на это. Вспомним историю с ТикТоком. Никто не знал, что такое ТикТок, я имею в виду в Кремле, до января этого года. Все думали, что главная проблема – это YouTube, это Twitter, это Facebook – что угодно, Telegram возможно, но точно не ТикТок, где собираются подростки и, и пляшут друг перед другом. Неожиданно это стало новой проблемой, потому что новое поколение пользователей, как выясняется, все время выбирает новую платформу. И так и будет происходить. Но Появится новое поколение еще через год, появится новая платформа. Российский Роскомнадзор опять будет не готов и будет в положении догоняющего. Вы упомянули, кстати говоря, ТикТок, и вот тут возникает вопрос, не будет ли сговора между Кремлем и китайской администрацией, потому что мы видим уже, что, в принципе, управляющие ТикТоком очень живо реагируют на требования Роскомнадзора удалить тот или иной контент. Вообще, стоит ли доверять ТикТоку как платформе в этом смысле? Ну, я бы не, не советовал доверять ТикТоку как платформе, конечно же, потому что есть и сотрудничество и понимание, это касается всех китайских платформ, там, от Алиэкспресс до да каких-то других вещей, ну, понятно, что доверять им нельзя, но, если честно, мне кажется, что принцип доверяй но ну, проверяй нужно применять абсолютно ко всем платформам. Есть огромное количество вопросов к Телеграму, есть большое количество вопросов к WhatsApp, к Facebook, конечно же, а Google, мы должны как люди, которые в этом кропно заинтересованы, задавать эти вопросы и проверять, как они осуществляют, собственно, и как они обеспечивают нашу безопасность. И это все должно быть прозрачно и видно. И если это не прозрачно, если они эти платформы не отвечают нам на вопросы, то мы должны делить их не по географическому принципу: американские платформы хорошие, европейские похожие, китайские совсем плохие, а по принципу, кто ведет себя наиболее ответственно и транспарентно. Ну вот, допустим, Телеграм сейчас одна из самых популярных платформ-мессенджеров э, среди русскоязычных пользователей вообще в мире. Можно ли доверять Телеграму? И как вы относитесь к некоторым шагам Павла Дурова? Ну, например, мы помним, что э, у Телеграма ушли резко проблемы сразу после того, как Дуров, э, насколько я помню, да, договорился с российскими властями. Вообще, был бы как, какой-то договорня, как вы думаете, или нет, что вообще по этому поводу известно? Это, это сложный вопрос, потому что, с одной стороны, все это выглядит крайне подозрительно. Павел Дуров оказывается в отчаянном положении. Он не может запустить свою кибервалюту. Да, да. И неожиданно получает такую вот помощь со стороны российского государства. И заканчивается чудесным образом блокировка его сервиса. Вице-президент «Телеграм» выступает на одной площадке с российским премьер-министром. ВТБ говорит о том, что крупнейший российский государственный банк начинает там поддержку выпуска ценных бумаг и так далее. Все это выглядит крайне подозрительно, но с другой стороны, я бы хотел отметить, что все-таки, при всем при этом, вот мы видим, что в Беларуси, например, «Телеграм» был главным основным средством коммуникации. «Телеграм» остается крайне важным средством коммуникации российских активистов. Я пока не видел а, доказательств, что Telegram отдает данные пользователя, их переписку а, российским или белорусским спецслужбам. Но я бы задал этот вопрос Александру, может быть, Александр знает что-то большее, но я пока вот таких вот сведений о железобетонных, а, вот, я их не видел, я их не знаю. А вообще, что вы думаете по поводу э того вектора, который выбрало российское государство, российский режим, я бы так сказал, в плане вот кибероружия. То есть этому можно как-то противостоять? И что делать как бы, цивилизованным странам, против которых это оружие направлено? Ну, я бы сказал, что мы немножко, мы все, я имею в виду вообще все сообщество, недооценили масштабы проблемы. Мы как-то забыли, что Советский Союз, а в общем-то обладал самым большим в количеством инженеров. И причина, что у нас было так много инженеров, потому что у нас был самый большой в мире, наверное, военно-промышленный комплекс. Все эти инженеры учились в соответствующих учебных заведениях. И эти учебные заведения никуда не пропали. После аннексии Крыма российская, скажем так, бюрократия, прежде всего Министерство обороны, нашли способ, как а, привлечь а, вот, эти вот, вот этих вот чудесных умных ребят, уч учащихся технических вузов, на свою сторону. А, у нас до сих пор существует армия, да, где люди призываются по призыву. Соответственно, слишком многим из этих ребят а, поставлен очень прямой выбор. Да, или они, а, они все равно должны служить в армии. Или они уезжают куда-нибудь в Сибирь, да, и где их могут избить там до полусмерти или убить какие-нибудь стражслужащие, или они вливаются в кибервойска, которые существуют в России с 2014 года. И понятно, что вдруг неожиданно российская армия, которая всегда, ну, в общем, честно говоря, выглядела довольно слабо с точки зрения кибервозможностей, вдруг неожиданно получила этот огромный человеческий ресурс. Всех этих несчастных ребят, студентов, которые поставлены перед таким невозможным выбором. И, конечно, эти возможности, они огромные. А Что с этим делать, а как этому противостоять, это очень тяжелый вопрос. Хорошо, а вот действительно ли российские системы, как говорят, интернет-системы, они в принципе могут напрямую быть отключены, скажем, в Соединенных Штатах? Или же Россия пытается создать какое-то вот свое, вот это вот локальное, внутреннее, независимое от мирового интернета виртуальное пространство? Никогда не было, вот это, кстати, большая ошибка, никогда не было такой цели создать изолированный интернет в стране. Никто не пытался придумать систему, вот это так называемый kill switch, это такая немножко мистификация. То есть все все время говорили, что идея суверенного интернета заключается в том, чтобы изолировать Россию от всего мира. Нет, задача была другой. Задача стояла в том, чтобы контролировать трафик внутри страны что если возникает какая-то проблема в каком-то регионе, чтобы можно было вот регион российский вырубить и изолировать его, тут у вас протесты в Владивостоке или Хабаровске, отрубаешь трафик в регион и из региона, и тут протесты в Ингушетии, то же самое. Система опробовалась, система тестировалась, мы, собственно, видим сейчас, как она работает на Твиттере довольно хорошо. Но изначальная идея была именно в этом иметь возможность а, отключить от внешнего мира тот регион, в котором начинается проблема, чтобы эта проблема не перекинулась и как в лесной пожар, как мне кажется, там не всколыхнула всю Россию, и, там не началась страшная революция аля 1917 год. Mm -hmm. То есть получается, в конечном счете, это делалось опять же не для того, чтобы как-то вот изолировать Россию от мира, а для того, чтобы управлять внутри нее, да? вот этой политической ситуации, которая становится все более нестабильной. Да, да, это идея контроля, а не защиты от Запада. Спасибо вам большое, Андрей. И я тогда передаю слово Александру Исавнину, преподавателю Свободного университета. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, скажите, а вы что думаете по поводу того, что ну, действительно ужесточаются, в общем-то, и в том числе киберрепрессии-то внутри России? А, как этому противостоять? Что делать? Что это значит вообще для нового российского поколения, которое, в общем-то, а, как и все мировое, да, новое поколение, оно полностью цифровизовано. и для них уже планшеты, телефоны, айфоны, да, это все абсолютно естественно, они без этого не могут свою жизнь ну, э, молодое цифровое поколение как раз и стало тем, кто стали первыми жертвами ГУЛАГа. Да, потому что если активисты, если политики хоть как-то применяют, ну как бы хоть как-то заботятся о своей информационной безопасности, то вот мы начали применять термин цифровой гулаг как раз, когда локальные полицейские во ВКонтакте находили потенциальных экстремистов с мемасиками и по 282-й статье их привлекали как жестких экстремистов. То есть для внезапно молодое поколение поняло, что не все так хорошо. Я очень надеюсь, что вот этот маневр с декриминализацией 2.8.2 и всем остальным, он для молодого поколения не, не смягчает ситуацию. Что молодое поколение по-прежнему понимает и будет понимать о последствиях того, как они используют информационные технологии. И наше государство в этом немножечко помогает. да, Например, с замедлением Твиттера, да, совершая какие-то не очень умные акции, посвященные тому, чтобы, э, ну вот как, как, как Михаил заметил, да, э, наше, э, наше руководство да, в лице Владимира Владимировича считает, что э, где-то есть центр управления, надо всем управлять, и, соответственно, интернетом тоже кто-то управляет, и, соответственно, им надо управлять э, в России в центре. Вот они совершают такие странные действия, типа замедления Твиттера, запугивания крупных компаний. И вот молодежь это увидит, скорее всего. И для них это будет хорошим маркером. Mm -hmm. Ну и вот все-таки многие говорят, что да, для тех в России, кто привык, в принципе, пользоваться интернетом, а таковых подавляющее большинство. Как бы как попытка даже просто заменить, скажем, известные международные интернет ресурсы какими-то своими отечественными может привести к каким-то широким протестам, а тем более если закрыть такие ресурсы, ну, например, как YouTube. Вот как вы думаете, это правда или мы переоцениваем готовность? Вы, вы знаете, по поводу протестов, я думаю, все-таки немножко переоцениваем, но интернет замечателен тем, что в нем, ну когда-то совсем хорошо, сейчас хуже, можно было создавать инновации без разрешений. А вот, как бы Американцы говорят про permissionless innovations. И те сервисы, которые мы сейчас видим, которыми люди пользуются, которыми пользуются активно, которые интересны пользователям, да, они а, создаются как раз в этом режиме. Именно поэтому из всех сервисов, которыми мы пытались а, импортозаместить до этого, поисковой системой «Спутник», а, браузером «Спутник», Рутюбом в его двух предыдущих Инкарнациях и так далее Ими не пользуются, потому что это попытка Повторить успех да? Вот те сервисы, которыми люди пользуются Ну, то есть, если, если возникает спрос Если появляется хороший, интересный Сервис, им начинают пользоваться люди Вот как начали пользоваться Телеграмом Как э, в какой-то момент Для молодежи оказался удобным ТикТок Да, его не, там, Вряд ли разрабатывали по заданию ЦК КПК, да? Сервис был придуман, сервис разработан, им пользуются. Как, например, интеллигенция пытается в последнее время общаться в да, потому что ну, он так специфичный, немножко специфичный, немножко элитный, немножко безопасный с точки зрения стандартных сервисов записи. Да, он кажется таким вот интересным. И, соответственно, люди будут пользоваться теми сервисами, которые удобны, а не теми, которые им портозаместили. Поэтому в этом смысле есть некоторая надежда, что в молодежь не удастся вбить российский сервис. Да, кто-то исторически сидит в одноклассниках, кто-то сидит во ВКонтакте и пользуется мейл-адресами mail на Mail.ru. Но, в общем, это будет потихоньку уходить, и, скорее всего, новые пользователи этим пользоваться не будут. Скажите, а каков запас вообще прочности у вот этого кибергулага? То есть сколько он может просуществовать, каковы ресурсы, когда... Давай, давайте, да, я, я скажу про прочность интернета. Вот у интернета запас прочности очень высокий. Что э, если будут хоть какие-то дырочки, через которые может просачиваться информация, то она будет просачиваться. А вот про устойчивость ГУЛАГа у меня, э, если особенно ее поддерживать большим количеством государственных денег, Uh, у меня нет оптимистичного прогноза, ведь ГУЛАГ есть не только у нас, да, мы, мы говорим про Китай и особенно вот ту часть, которая Синьцзюни-Гурский район, где прям совсем цифровой ГУЛАГ. Uh, мы про, uh, вот так как прочие участники панели все-таки счастливо уже находятся за пределами Российской Федерации, а мы очень хорошо убедились в том, как работает цифровой ГУЛАГ на примере пропусков в городе Москве. Вот это прекрасная автоматически включающаяся слежка. Это о том, что, оказывается, собирается куча данных, о том, что можно выставить э, полицейских, проверять пропуска на улицах. Реально, вот меня здесь это шокировало. Это как фильмы про Вторую мировую войну, э, про партизан и про людей с повязками полицай, которые проверяют аусвайсы на улице. Это реально было отвратительное ощущение, извините, что я им сейчас делюсь. Вот. Но, к счастью, к счастью, да, э, я путешествовал по России в, в, в этот период такое совсем безумное наблюдение и слежка доступно только в Москве, потому что здесь есть безумные бюджеты. Если здесь есть бюджет на то, чтобы выставить кучу камер, здесь есть бюджет на то, чтобы разрабатывать безумные следящие информационные системы, есть бюджет на то, чтобы вливать в распознавание лиц и в совсем современные информационные технологии. То есть в, в этом смысле, в этом смысле Россию спасает то, что у нас пока нет безумного бюджета, а Кроме того, на него претендуют не только те, кто собираются создавать и использовать цифровой ГУЛАГ, да, есть куча разных вещей. Кроме того, нас пока окончательно спасает, нас не спасло это в свое время от монополизации российской криптографии, вот там, вот там смогли монополизировать. А с интернетом пока это не работает, потому что первая буква «Г» — это главное. Да? Вот пока в области тех, кто хочет... Устраивать слежку за пользователями, устраивать ограничение доступа к информации, как через западные платформы, так и через возможность отключать. Пока главного нет. Да мы видим в качестве лица Роскомнадзор, но решение, но он исполнитель, он все равно э, решение принимает не он и даже там не, не наши законодатели в лице Горелкина, Хенштейна и прочих смешных депутатов. Вот пока еще не сумели договориться о совсем главном, у нас есть хорошая надежда. Понятно. Так, а вот а, вообще сейчас а, а, в какой степени действительно Россия интернетизирована, я бы так сказал? Но ну, вот вы говорите про то, что в Москве, похоже, а, действительно внедрены очень а, широкие возможности по слежке. В остальной России с этим обстоит хуже? Потому что я вот в России не живу с 2015 -го года. Да? Да, но, Наверное, вот очень счастливо, пор... в остальной России с этим обстоит для нас лучше, для слежки хуже. Да, если, так сказать, в Москве бюджет огромный, бюджет города Москвы, наверное, третий в мире после Лондона и Нью-Йорка, там Октябрь. реально один из крупнейших в мире, да? вот и э, как бы они действительно могут абсолютно бесконтрольно вливать эти деньги в слежку ровно, потому что вот люди, э, ну и вообще за счет отсутствия политики, за счет выжигания политической конкуренции, местной политики, э, может быть активистов, связанных именно с правосил и безопасностью, эти технологии умудряются внедрять почти бесконтрольно. Вот в других регионах денег нет. Сейчас из неприятных новостей, которые связаны с этим, это, например, московскую систему распространения распознавания лиц хотят сдавать в аренду регионам. Там электронное цифровое голосование, которое тоже на самом деле слежка, очень внимательно, я уверен на 100%, что в нем не соблюдается тайна голосования. И это тоже один из элементов, вот как раз... Формирование цифрового ГУЛАГа, не обязательно веб-камеры. За людьми можно следить за тем, участвуют ли они в голосовании, как они участвуют в голосовании, какими услуг, электронными услугами они пользуются. Да. А у, нас, у нас, например, совсем ГУЛАГовский элемент, который, может быть, вы не чувствуете. А в тот момент, когда человек покупает что-то в магазине, ему кассовый аппарат пробивает чек, копия этого чека отправляется на сервера налоговой инспекции. Если вы, допустим, покупаете что-то в онлайне, вам выписывают чек, вы оставляете номер телефона или адрес электронной почты, вы можете прийти, и он там совпадает с вашими официальными, зарегистрированными на госуслугах, вы можете пойти на сайт налоговый и поднять все ваши чеки. Это может быть красивый элемент, но для самой налоговой, для государства, для слежки, да, это офигенные совершенно... Офигенные вещи. Более того, этот БУЛАК точно так же хотят коммерциализировать. Как мы знаем, что сейчас заключенные шьют форму для полицейских, и кто-то очень удачно пилит на этом бюджеты. А государство постоянно пытается поднимать вопрос продажи пользовательских данных. Да, то есть если в, в GDPR, в Европе данные принадлежат пользователям, и, защищ... и они защ... и пользователи защищаются, в Российской Федерации у нас персональные данные должны находиться на территории Российской Федерации, вот э, у нас постоянно находятся голоса, которые говорят, давайте вот объединять, раз мы тут собираем кучу данных пользователей, давайте их продавать там, заинтересованным сторонам. Да. Вот, вот, вот эта история, она постоянно звучит о том, что э, люди, Да известная шутка про то, что если не знаешь, за что ты платишь, э, как оплачен твой сервис в интернете, ты то есть товар, да, а не то, что ты потребляешь. Вот сейчас история, как, как, как очень Михаил... Верно ответил, да, вот цифрово продавать свой народ бизнесом иностранцам, спецслужбам, коррумпированным спецслужбам, да, это то, что очень активно у нас пытаются делать. К счастью, к счастью, они не нашли главного, да, вот э, еще раз, с криптографией главного нашли сразу, да, с шифрованием российским, да, в начале 2000-х, с э, блокировками более или менее договорились и примерно... Э, могли придумать, как это делать, да, именно чисто с блокировками пока, да. В начале 2010-х, да, там, 2011 год и так далее, вот это все. С, вот с тем, как лишать граждан прав, вводить цифровые рейтинги, а в Москве, кстати, об этом поговорили, вводить аналоги китайских рейтингов и продавать пользовательские данные, пока они не договорились, кто будет главный. И вот это нас немножко спасает. Ну вот Вы говорите про то, что чуть ли не легализованы будут, возможно, вот, вот эти вот базы, да, которые можно продавать вот, таким образом. Но мы видим, как, допустим, очень часто действительно происходят какие-то странные утечки, в том числе такие, вот, которые ну, только из МВД могли произойти. Вот. Но что в этом смысле ждет российских пользователей? Как им защитить свои персональные данные? От, э, вот не оставлять, это, это самый, самый простой способ, это стараться не оставлять свои данные и в разных сервисах регистрироваться разными адресами, потому что вот как, например, с и с, с, с утекшей э, рассылкой сторонником Навального, да, их там э, сравнили с э, адресами, оставленными на госуслугам, и э, очень четко, э, как бы кого-то удачно идентифицировали. То есть стараться оставлять меньше цифрового следа, это, естественно, это, это, это такая некая базовая грамотность, да, у нас там после эпидемии СПИДа в 90-е людей все-таки научили, научили аккуратно относиться к взаимодействию с половыми партнерами. Это вот примерно такого же уровня должно быть образование, да? все должны понимать о том, что если ты суешь свои данные в непонятные места, там, то как бы, у тебя будут тяжелые последствия. Мне кажется, что вот ровно образование должно повторять вот этот самый опыт. Можно я здесь добавлю очень важную вещь, от которой вот очень часто не говорят. Мы опять забываем о том, что интернет – это легальная проблема, а не техническая. И здесь я хочу еще раз привести пример, который используется вот на Западе. Вот если 30 лет назад силовики где-то, допустим, на улице взяли человека, а у него чемодан. И в этом чемодане набор всех отмычек то в момент, когда его взяли, он не совершил никаких преступлений, но его явно задержат. Понимаете, в чем дело? Я это к чему говорю? К тому, что в России уже законодательная база, законодательная база под то, что использование технических средств для незаконного доступа к информации, либо использование технических средств именно для, именно, как, именно, именно для того, чтобы к ним достучаться, да? является незаконной. То есть любые шпионские устройства, для чего они этот закон делают? Для того, чтобы шпионские устройства да, признать незаконными. Я вам это к тому говорю, что в любой день они ТОР просто внесут в перечень как средство для незаконного доступа к получению информации. И все, и все закончится очень быстро. Вот эта вот иллюзия о том, что вы можете на своем лаптопе что-то сделать, и обмануть Роскомнадзор. Она должна из головы быть вибита тем, что да, технически, да, но легально в этот момент может получиться так, что по российскому законодательству вы будете совершать уголовное преступление. Ну, Хорошо. я немножечко... А вот, ну, ну, а почему, Михаил... почему ТОР, почему Тор а, кстати, до сих пор не закрыли? Да, и, конечно... вы. Вы... Да, ну вот я отвечу на этот вопрос, и заодно возражу да, Микаилу. Давайте, давайте. К, к счастью для нас, режим Путина претендует на то, что Россия является европейской демократией. Именно поэтому, вот пока будет продолжаться история с претензией на то, что мы европейская демократическая страна, у нас ни ТОР, ни VPN, ни вот эти вещи не попадут в список запрещенных. У нас по-прежнему функционирует презумпция невиновности. Это раз. Да, то есть вот как бы на завтра ТОР нельзя запретить ни в Соединенных Штатах Америки, ни в Европе, ни, к счастью, в России. Это э, вот, вот с легальной точки зрения это будет именно так. А вот э, в том, что в России уже отвратительно, избирательное, странное правоприменение, да, вы знаете, как вот там съезд депутатов э, муниципальных, которые проходил, всем просто написали в протоколе участвовал в деятельности «Открытой России», да, и все как бы там участвовал, не участвовал, это не важно, да можно взять и написать. Да. Если там, э, грубо говоря, взяли, ну э, как это подделать цифровые доказательства, которые бы доказывали преступность чего-то в э, в текущем законодательстве существенно проще, да, чем вот делать вот эти вещи, которые явно покажут, что Россия больше не демократия, что Россия диктатура и все остальное. Вот, именно, а, ну, вы считаете, трон... а вы считаете, что они до сих пор показывают на Запад, что у нас демократическое общество? Вы считаете, Конечно. что есть такая адженда? Конечно, а ну, а, самое большое заблуждение. Надо надо... Александра Александра большое Александра заблуждение. надо парковать свою яхту Дилбар в Барселоне, да. Как только на... у нас покажут о том, что Россия не демократия, у всех детей-чиновников, у как бы которые находятся да, на Западе, да. Это там мы не можем уехать, потому что у нас здесь дети, да, у, у нас уже возраст и так далее. Они легко и непринужденно коррумпи, на коррупционные деньги, ввозят их, я не знаю, в Лондон и прочее. Да. Посмотрите, сейчас только, по-моему, Абрамовичу в Лондоне запретили что-то, да, во всех остальных. И, и то потому, что, наверное, что-то там местное не очень хорошо сделано. Ровно у чиновников дети на Западе, да. Этот тренд работает, работает. Пока от Запада что-то надо. Пока надо туда отправить детей в массе. Здесь как бы личность Путина, наверное, уже не играет роли, там, коллективный Путин срабатывает. Ну, вы знаете, вот у меня, например, сложилось впечатление, что они закрывают уже совершенно спокойно любые практически ресурсы. Вот как в свое, в свое время LinkedIn, например, закрыли. И э, пользуюсь... LinkedIn оказалось все равно. Microsoft офигел от подхода. Вот который, так сказать, и как бы сказал, ну что, мы извините, да, вы, вы, вы дикари, да, мы, мы с вами не будем разговаривать, но с большим удовольствием будем вам продавать э, зеркальца, бусы, вот Microsoft Office, да, вот это вот, мы вам будем продавать, да. А вот цивилизованного взаимодействия с вами невозможно. Это с одной стороны. С другой стороны, вот в начале разговора упомянули про замедление Твиттера и все остальное. У нас действительно в процессе строительства суверенного интернета, принятия законодательства, сказали, что мы будем защищаться от внешних угроз. Но вот оборудование замедления поставили не максимально близко к внешним угрозам, не границам России, виртуальным, а максимально близко к пользователям. Для того, чтобы ограничивать как раз восприятие информации пользователя. Но наше счастье, и еще раз, элемент стабильности... Точнее, нестабильности цифрового ГУЛАГа, состоит в том, что они могут ми мирно, ну, как бы могут довольно эффективно замедлять э, CDN Twitter, потому что и очень хорошо она одна, ее очень хорошо можно идентифицировать. Да, со средствами DPI дороговато, но можно. Да. В тот момент, когда им понадобится э, вот так вот замедлять сразу большое количество ресурсов, популярные ресурсы или ресурсы, которые будут бегать, как это происходило с Телеграмом, вот эта история перестанет работать. Поэтому э, ровно вот те разговоры, которые ведут про штрафы, про давление на компании, на западные и прочее, да, вот они замедляют твиттер, и вряд ли они решатся на что-то большее, потому что сразу, будет сразу видно, что это перестает работать. Можно я вам сразу возражу мгновенно? D.O.H. признали вне закона. То есть D.O.H. на территории России... Это шпионская технология, за нее, в принципе, через а, год, через два могут нет, сажать. Нет, это, нет нам... этот, этот закон приняли, ну, точнее, эту нормативку пытались принять, но ее, ее отбили, ее не приняли, ровно потому, что как раз вот привет российской криптографии. Что там а есть интересант... D -H, а вы можете, а можете DOH поднять на территории России? Конечно, мне ничего не запрещают. Окей. Okay. То есть, как бы, здесь вот... У нас еще раз, у нас вот такие средства, вот такие средства, да, у нас показы терроризм можно осудить в тот момент, когда это что-то совсем террористическое произошло, да. Вот, например, с Богатым, да, э, как бы, когда через его торпрокси там кто-то что-то совершил, это... Александр, были, можно это я задам один стали? вопрос? Можно ли технически в России без VPN -а поднять DOH-соединение? Да или нет? Без да, конечно. VPN -а. Да, Купить конечно. Я думаю, сейчас я открою Chrome, и как бы у меня все будет нормально. DNS OverAscientive, пожалуйста, CloudFlare, 4, 4 единицы, 4 восьмерки и так далее. Все прекрасно работает. Ровно, ровно, потому что оно прячется. Только оно работает не в DLH. Вы подключены, но DLH соединение убивается. Там не DLH, я вам советую посмотреть статус. Это самое большое, это самое большое заблуждение. Вы можете его поднять только в VPN. Давайте мы потом как-нибудь ну, выясним уйдем, эти да, технологические да. моменты, да, потому что, еще раз, исследование того, как работает фильтрация, оно довольно забавно, да, ровно так, как про замедление Твиттера. Но вот все-таки, мне кажется, некоторые моменты вы из Запада не очень хорошо видите. Но ну, опять, это с... связано с тем, что цифровой ГУЛАГ работает не самым эффективным для себя образом. И это пока нас спасает, да. Александр, а вот такой вопрос, ну и может быть даже это всем вопрос, а вообще кибервойна сейчас возможна? но ну, вот смотрите, мы видим, как э, то одна, то другая страна, допустим Россия и Соединенные Штаты, заявляют периодически через медиа да, о том, что, вот, допустим, российские хакеры там, в, общем, в американских сетях уже сидят, да, как вот эти бомбы замедленного действия, а американские хакеры, наоборот, в российских сетях сидят, и что в случае чего, допустим, могут там, чуть ли Россию электричество оставить и так далее. Вот это все возможно, и может ли быть такая война, в принципе, когда-нибудь в будущем начаться? Ну, знаете, я быстро отвечу, да, мне очень хочется пошутить истории из Москвы 2042 года, да, там, когда, так сказать, КГБ сидела в ЦРУ, а ЦРУ сидела в КГБ, да, вот там как бы были внедренные шпионы, да, а где кто, про это предпочитали не говорить. Вот, вот, к сожалению, к счастью, наверное, Е, к счастью, наверное, Е. А, ну и опять этот момент о том, что я, раз уж мы тут принято возражать, я немножко э, возражу. Андрею, я не уверен, что у нас талантливых студентов вербуют в армию. У нас, скорее всего, вербуют уже сложившихся хакеров для проведения вот таких операций. А, соответственно, сложившиеся хакеры настолько анархичны, что вряд ли они будут участвовать в постоянной государственной войне. Но, еще раз, это моя позиция. Я очень надеюсь, что вот совсем тяжелых войн не будет, потому что а, все-таки к IT специалистам начинает примерно как физикам свое время приходить идея о том, что не все интересные технические действия, которые можно совершать, являются этичными. Ну и вот э, Майкл что-то хочет сказать, улыбается, и, наверное, у него есть, э, не знаю, там, может быть, желание возразить или добавить что-то по поводу вот этой кибервойны. Потом у меня еще будет один вопрос, и я предложу Андрею также выступить. Майкл, ну что ты думаешь по поводу кибервойны? Возможно, нет? Что будет? Ну, если Россия хочет проиграть ее в один день, то она возможна. То есть, безусловно. Потому что, еще раз, Тут правильно, как бы Александр и сказал, что да. То есть вопрос о суверенном интернете вводился, да, и то оборудование, которое они устанавливают, оно сделано для того, чтобы замедлить трафик, купить трафик в конкретном регионе. Но еще раз я повторяю: то есть, шифрование трафика как именно сам процесс шифрования, это полная юрисдикция США, это полное, полное владение этим Министерством юстиции США. И если вы хотите ну, потерять эту услугу, если вы думаете, что SSL – это то, что шифрует трафик, а не то, что дает разрешение на шифрование трафика, то вас ждет сразу катастрофа. И здесь я еще раз повторяю, самая большая проблема всех российских айтишников и всех, всех в России, кто обсуждает интернет, это то, что на него смотрят как на техническую Индустрию. Она не техническая, это легальная проблема. Это вообще не про технику, это про то, что можно, что нет. И что вам могут запретить делать, что вам могут перестать дать возможность делать. Я еще раз повторяю, что миллиарды, миллиарды в секунду, а может быть в доле секунды соединения шифруется в интернете постоянно. Но каждый раз разрешение уходит в конце концов из США, вот оно так устроено. Но где-то наверху, мне кажется, в Кремле это понимают. Они пытались с этим бороться, вводя в браузер в Яндекс свое шифрование. Они хотели, чтобы вы до интернет-провайдера достукивались по понятному им протоколу. Но я думаю, что этот процесс у них не получится. Хотя, опять же, вопрос того, какие меры, какие средства они на него положат. Что касается, здесь еще прозвучало о том, что в Москве сумасшедшая цифровая слежка, а в регионах ее нет, я с этим соглашусь на 2019 год. 2020 год, если вы посмотрите, массовый ролл-аут шел по России, э, систем распознавания лиц, массовый. И правда, я тоже здесь очень благодарен ковиду в какой-то степени, которые наконец-таки россиянам, которые отвергали вот, эту вот вот этот тезис о том, что нет, мы под постоянным контролем, им наконец-таки это доказали, что да нет, вот, пожалуйста. Да. И еще раз я хочу добавить тот самый тезис, почему система э, э, глобального распознавания лиц не используется в США. Потому что на них силовики и, поэтому, когда вам говорят, что система распознавания лиц сделана для того, чтобы сделать более безопасным, нет, она делает более опасно, потому что силовики там. Потому что когда в Вашингтоне обсуждалось, будем ли мы делать это здесь, то тогда стал вопрос, простите, а как сотрудники ФБР, а как сотрудники ЦРО, а как сотрудники ДУЖ, как сотрудники DOT и прочих, как мы их тоже будем, получается, ставить? И тогда, получается, нет, мы можем создать список, в котором мы тогда перечислим лиц, которые не должны распознаваться в системе распознавания лиц». И вот на этом, на этом парадоксе, на юридическом обсуждении закончилось, потому что создавать такой список нельзя. В Москве и в России, как мне кажется, как, какой-то вот может быть, как бы, шифт произойти в глобальном сознании, тогда, когда сотрудники судов, федеральные системы исполнения наказаний, ФСБ, ФСО поймут, что они в системе распознавания лиц, их жены и их дети. Вот тогда они зададут себе вопрос, а для чего тогда это сделано. И, может быть, тогда они поймут, что это сделано совсем не для безопасности. Это сделано для безопасности одного человека и ничего больше. Может быть, двоих, может быть, трех. Но вот этого понимания широкого пока нет. Что эта цифровая вот эта вот слежка вся, она работает против безопасности, а не за. И абсолютно правильно господин Солдатов сказал, что когда в школах они ставили камеры и системы распознавания лест на детях, многие родители это поддерживали. А я здесь за голову брался в США. Потому что как раз здесь в США объясняют очень часто родителям, почему категорически нельзя в школах категорически делать систему распознавания лиц. Потому что они снижают безопасность школы, именно физическую безопасность. Но они повышают политическую безопасность тех, кто захватил власть. Вот в чем дело. Поэтому а добавить по здесь нечего. Но еще раз я хочу подчеркнуть: интернет это юридическая проблема. Ваши действия, которые вы можете делать технически, могут составлять, могут по себе представлять уголовное преступление. Для этого может стать не обязательно быть хакером. Для этого может быть через какое-то время вы будете делать какие-то определенные вещи, а вот это будет нелегально. И вы будете продолжать это делать, но вы будете находиться под уголовным делом. Вот это на Западе очень сильно волнует. Именно поэтому Запад боится, именно поэтому выходят одна за другой, один за другим бюллетенем департаментов, Стейт-департамента о том, что нельзя в Россию ездить, не ездите в Россию, не используйте определенные технологии, потому что мы не знаем, как, как легальная машина России на это посмотрит. И этого боится Запад. Для своих спасибо. граждан. То есть они защищают своих граждан. Да, Майкл, спасибо тебе большое. На самом деле, действительно, это очень важная проблема. Проблема, кто, во-первых, собственно, стоит у рубильника, да? кто непосредственно контролирует вот этот вот кибермир. И, допустим, как я понимаю, в демократических странах все-таки там в связи с разделением властей не силовики этим управляют, потому что если это будет как в России, где управляют всем абсолютно, где, собственно, политическая система принадлежит силовикам и им же принадлежит вот эта киберсреда, то, соответственно, это просто еще один инструмент для ужесточения контроля и, соответственно, репрессий. Друзья, спасибо вам большое за эту беседу. Я думаю, что мы не в последний раз собираемся и обсуждаем вот эту сферу, которая фактически сейчас, наверное, является самой главной. То есть я бы так сказал даже, что это, это, это новая политика, да? это новый уровень или новое измерение политического, о котором стоит говорить, потому что, собственно, виртуальное пространство – это вторая наша жизнь и, безусловно, это, это новое поле войны, которое, кстати, мало кто понимает, и наша задача как раз уметь переводить со сложного, вот этого специализированного языка на понятный обычным людям язык, и, между прочим, понятный в том числе политикам, потому что э, ну, это в данном случае знание это сила в буквальном смысле, есть, если вы этого не понимаете, то вы отдаете это пространство на откуп тем, кто в итоге вами будет управлять. Как я понимаю, это так, и вот я думаю, чтобы этого не произошло в том числе, мы здесь с вами собираемся. Спасибо большое, и я передаю Спасибо. слово тогда организаторам. Спасибо, до свидания. Спасибо, всего доброго всем.